Это комната отдыха личного состава. Здесь можно погладить одежду, ну или просто отдохнуть. Теперь мы попадаем в кабинет начальника Карула. Он занят ежегодным отчетом, поэтому не будем его отвлекать. Ну а это наш пост ГДЗС, здесь хранятся дыхательные аппараты, и баллоны как раз влад нам покажет как делается первая проверка которую мы делаем каждые сутки вы наверное спросите зачем нам дыхательные аппараты с помощью них мы дышим в дыму но ну, а проверяем их каждые сутки для того чтобы они нас не подвели в самый ответственный момент дальше мы попадаем на кухню всем приятного аппетита не будем смущать наших огнеборцев покажем что у нас на самой кухне дальше мы попадаем в спальное помещение Здесь у нас ничего лишнего, только кровати до тумбочки. Время для сна у нас с 10 вечера до 6 утра. Ну, если, конечно же, нет пожаров ночью. Ну, а это у нас комната для сушки боевой одежды пожарных. Так как на пожаре без воды никуда, наша одежда промокает. И в течение трех выходных дней она сохнет в этом помещении. Технический пост нужен для того, чтобы проводить техническое обслуживание автомобилей, снаряжение, пожарно-технического вооружения, для ремонта. Все очень удивляются, что у нас есть учебный класс. Многие не знают, каждую смену с нами проводят занятия. А также, как допустим сейчас, мы занимаемся самоподготовкой. Помимо теоретических занятий, также у нас много практических В свободное время после занятий всегда можно поиграть в теннис, ну или футбол, но ну и обязательно при условии, если нет пожара. Помимо спортивных игр, у нас также есть и спортивная комната. Спорт – это неотъемлемая часть пожарной охраны. Ну а теперь, наверное, самое интересное – пожарные автомобили нашей части. Это наш КАМАЗ 3,2 тонны воды, имеет две ступени насоса, низкую и высокую. В первом отсеке у нас гидравлический инструмент и огнетушители. Также колонка, которая накручивается на пожарный гидрант и ножницы. Во втором отсеке у нас находится резерв пожарных рукавов, рукавные мостики, которые накладываются на рукава для защиты, когда машина проезжает по рукавам и пожарно-спасательные веревки. В третьем отсеке у нас бензорез, бензопила, пожарные стволы, пожарные переходы. Также у нас здесь расположены два выкидных патрубка для подключения пожарных рукавов непосредственно для тушения пожара. На открывающейся полке у нас расположены два трехходовых разветвления. В задней части автомобиля у нас расположен насос, с помощью которого подается вода непосредственно на тушение. И ствол высокого давления. В следующем отсеке у нас ствол первой помощи, уже соединенный и подключенный со стволом и полугайкой. Ну и коробка полугаек. Снизу также располагается два выкидных патрубка для подключения рукавов. В этом отсеке также перевозится рукава не всегда получается подъехать близко к пожару поэтому на машине перевозится очень много рукавов сверху лежат защитные комплекты ток 200 ток 200 предназначены для тушения где очень большое выделение тепла поверх нашей боевой одежды мы одеваем эти ток 200 и работаем уже получается в двух комплектах в следующем отсеке у нас всевозможный ручной инструмент: топоры, кувалды, ломы, пилы, лопаты. Ну а так у нас перевозятся дыхательные аппараты на машине. Ну а это место водителя, у него находится пульт управления всеми системами автомобиля Он может с кабины включить насос, дополнительное освещение, лафетный ствол на крыше Это был наш первый ход, а это у нас второй ход Это у нас ЗИЛ с запасом воды 2,5 тонны К нему мы вернемся чуть позже Дальше у нас следует резервная машина. Когда машины проходят технический осмотр, либо что-то в них ломается и они находятся на ремонте, машины между собой меняются. Также у нас есть служебный УАЗ. Возвращаемся ко второму ходу. В первом отсеке у нас лежит магистральная линия. Она предназначена для прокладки рукавной линии сразу же на дальние расстояния. То есть там все рукава скреплены, тока схватил и побежал. Во втором отсеке у нас ствол первой помощи. Надеюсь, вы запомнили, что это значит с первого хода. Сзади нашего зила расположен насос pn 40 в следующем отсеке у нас расположена пожарная колонка, стволы, ломы, различные пожарное вооружение. Ну а дальше, как вы, наверное, догадались, наш пожарный рукава. Также давайте посетим пункт связи части. Существует объект в нашем районе выезда, в случае пожарах на которых мы должны знать больше информации. Поэтому в этих папочках хранятся вся информация об этих объектах. И когда мы выезжаем на пожар, диспетчер нам выдает эту папочку, и пока мы едем, мы изучаем важную информацию. Также на пункте имеется огромная карта нашего района выезда со всеми отмеченными гидрантами на этой карте. А это наш диспетчер. Так происходит выезд по тревоге.